приветствуем вас на канале клиники аллергомед сегодня представляем вам аллерголога яковлеву веру константиновну вера константиновна кандидат медицинских наук аллерголог научные достижения в 2011 году защитила кандидатскую диссертацию на тему влияния лечения паразитозов и дисбиоза кишечника на течение бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний образование и опыт работы